А про ведь можно рассказывать просто реально. Вот прямо стоишь и рассказываешь, и рассказываешь, и рассказываешь результат. А операцию Левиной племянницы сделали в апреле 18 -го. Вот даты я называю, почему в апреле. Что из ей заменили? Три позвонка. Туберкулез, да, мне позвонок. Да, да, да, Три позвонка заменили на металл. А это является противопоказанием проведению биоэнергорегуляции. Мы сами все знаем. Рассказываю секрет, девочки. Мы... Лиля плачет, значит, потому что когда ей сделали операцию, сказали, ты никогда не встанешь. Потому что операция прошла в таком объеме, что у тебя позвоночник О, убедим, да. позвоночник рассыпается, ты никогда не встанешь, поэтому ты будешь лежать. И вот она реально пролежала пять месяцев. 5 месяцев. Научилась за... тетка, выливая вообще огонь, тетка огонь. Научилась только чуть-чуть приподнимать голову, даже садиться не умела на, на, на кровати. Вот, У нас было, было как раз мероприятие, была Дзепин, вот, было мероприятие как раз с предоплатами, там учили все. Мы пошли, и у меня даже есть фото и видео, как Лиля с Дзепин разговаривает, что вот такая ситуация, что делать. Что ответила Дзепин, госпожа Дзепин. Вообще это очень мощный доктор. Кто ее не знает, я про нее расскажу. Это была нашим учителем с Татьяной. Да. Это а, доктор медицинских наук, врач-хирург. Это, это профессор университета традиционной китайской медицины в Пекине. Представляете, два высших звания у нее. То есть это очень серьезный человек, мощный. Как Зайпин сказала, что раньше, говорит, я отрезала ноги, ну трофические язвы, а сейчас я работаю БМО. Помогаю людям. То есть классно? Классно. И вот Лиля подходит к Запин и говорит, вот Запин так и так, вот что делать с племянницей? Она так посмотрела и сказала, у тебя есть выбор? Лиля, э, вот езжай и делай. Понятно? А что делать как? Обходи это место стороной. Паша переводил тогда. Лиля сгреблась, ехала в Полтаву. А через шесть массажей женщина встала. Сама? Сама. Наверное. Через 9 масс я могу ошибиться. 7, плюс-минус, там, ну, неважно, суть. То есть это в десятку. То есть или 6 или 7 массажей женщина встала. 9 или 10 массажей она пошла с подунками по комнате. Круто. Но это еще не все, девочки родные. А она, Это женщина, заводчик собак. Сейчас она бегает по рингу с ними. Понимаете? А врачи хватаются за нее. Да, ну же сказала, что ты никогда не встанешь. Это ей Но говорили врачи. И теперь эта же подруга говорит. Надя, ты ж побойся Бога. Мы ж тебе короткие шурупы-то вертели, а ты бегаешь. Понимаете? Да, да. она же никогда не встанет. Зачем она никогда не встанет. Зачем ей короткие поставили? Да. Зачем ей длинную шурупы? Представляете? А она встала и пошла. Это вот тоже с помощью нашего ВЭ. Значит, у нас нам 77 лет. Прошла сутулость. Мы делаем массаж через день. Вот, у нее диабетическая была стопа. Сейчас нет красноты, нет отеков. Моя мама движется и теперь выходит на улицу. Давай. Я взяла девочку 8 лет. Болеет СП. <светание> Она ползала только. Если держ, держалась за шведскую лестницу, она стояла только на коленях, подняться не могла. Если так поставить ее на ноги, держится за лестницу и падала. После 10 сеансов она стала держаться и приседать. Очень хороший результат. Мама очень довольна. Она специально приехала с Сарыколя, вот 10 сеансов прошла. Теперь поехала домой собирать денежки, чтобы у нее был аппарат дома. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Влад Лена и обожаю продукт, обожаю ИБМ.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 Седьмого шейного позвонка неожиданный результат исправления копчика этому результату уже два года Спасибо. Неожиданный результат у 42 года я делала массаж на лопатки. у меня залипание лопаток когда делаешь массаж, очень больно, очень болевые моменты, когда вот на в район лопаток попадает вот эта перчатка. Но после этого, после нескольких сеансов, вообще облегчение, сон, сплю как слон и пропадают эти Я сейчас реально у меня нет воли, нет головокружения, а так от лопаток и от шеи вот у меня строгандроз еще я вообще не могла не спать, не есть, не пить, не жить. А теперь могу жить, спать, есть вообще существовать на перерыв. Это да, здорово. Очень помогает. Очень, да. очень Может, всем советую. А да. Этот аппарат должен быть rewarded. у каждого. <Septimulus> у каждого. Я считаю, что это должен быть у каждого. У меня еще сын спортсмен. Я считаю, что это, когда будешь возле коленного сустава, после тренировки, когда большая нагрузка, после этого он чувствует себя человеком. Потому что после тренировок очень тяжело восстановиться. Он очень помогает. Профессионально занимаетесь? Спасибо. Я не врач.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 Мне просто хотелось нести эту миссию в массы. Людям кричать, говорить, что есть такое чудо. Люди десятилетиями годами страдают в инвалидных колясках, сидят, потому что ремотоидные артриты это в будущем. Просто люди инвалиды, коллеги, они не могут не ходить, не двигаться. Ну, они были на даче с мужем, приехали друзья, а перч... с собой, а перчаток нет перчаток нет, есть только насадка ультразвуковая, ну с бэном, да, и вот пришел, она говорит, Петя, ты что так ходишь? Говорит, да что, блин, шпоры ломучили, она говорит, ложись, я сейчас тебе сделаю, Белл открывает, а перчаток нет, блин, зараза, я же, я говорит, что сделала, ну, я ему сказала, заявилась, а нету ничего, думаю, что делать, взяла ультразвуковую насадку, намазала его обычным гелем для массажа, и стала ему водить все вот эти вот места, да, вот ахил, пятку, подошву, в общем, все, на что хватило у нее фантазии, вот в нижней части. Петя встал, сказал, да, что-то хорошо. Лилия, а можно? А они с ночевкой остались? А можно ты мне еще завтра поделаешь? Да, конечно же, поделаю. я ему еще завтра поделала. Тоже намазала потом, естественно, вы же понимаете, просто так не бывает. Намазала энергетическим бальзамом, перевернула все в пленку. Пети первый раз, второй раз. И за два раза Петя лишился этих шпор. Здравствуйте, дорогие гости и партнеры корпорации Куховы. Меня зовут Андрей Кузнецов, я из города Верхние Салды, массажист с 20-летним стажем. Хочу поделиться результатом своей мамы. Моя мама всю жизнь отработала в медицине, она врач-кардиолог высшей категории. После того, как она вышла на пенсию, ну естественно, как говорят врачи, горят на своей работе, приобрела кучу болезней, которые сейчас я даже не перечислю. Очень сильно больные ноги, колени, гонотрос второй степени, то есть очень плохо ходила, мучила давление, головные боли ее мучили десятилетия, всю жизнь, сколько я помню, с самых детских лет, высокое давление, Проблемы с желудочно-кишечным трактом. После того, как она начала принимать систему продукции корпорации Фухову, по системе регуляции очистка восстановления, мама начала гораздо больше двигаться. То есть речь уже шла не о сотнях пройденных метрах и поиска лавочки, а уже свободное хождение в течение всего дня. Не исчезла одышка, нормализовалось, стабилизовалось давление. Мама начала спать и исчезли головные боли. Нормализация пришла желудочно-кишечного тракта. Я, уважаемые гости, желаю вам не откладывать долгий ящик принятия своего долгожданного решения. Будьте с нами, будьте здоровы. Я делаю тоже массажер, это потому что у меня мужа третий инсульт. Он у меня, обычно его, ну, он почти не ходил, ну, расходился, а рука у него так вот висело плечо, так и висел. И вот мы начали делать ему, он мне каждое утро, иди делай, ну, я иду делаю ему. И вот у него рука начала так вот подниматься. Так, почему достану ли она ему на спину, на руку это, а, не смотрела на ноги. А потом пошла пошли ногтушь его мыть. Смотрю, а у него псориаз на ногах прошел весь. Вообще нет ничего, он, наверное, лет 10 с одним псориазом. Вот это прям просто неожиданно было. Здравствуйте, уважаемые гости, партнеры. Э, хочу поделиться. Это я Анна Ленина, мне 39 лет, вот которые шоу устраиваем, устраиваем, потому что мы стали здоровыми. Почему я с красной папкой? Потому что в апреле месяце я пришла с грыжами с обоих сторон 6-9 мм. На, на май была однозначно операция по разрезанию, удалению, не значит, пришиванию там. В общем, буквально за три недели даже вот, у который где-то нас в одном классе учатся, говорит, попробуй. Два раза мы сделали, алинившая нога просто восстановилась. В итоге я пропила курс шести недельной продукции вместе с биоэнергомассажером, в том числе носила все по программе даже пояса. И результат полугодовой МРТ города Биска и результаты нейрохирурга с грыжа полностью. У меня вообще. Не было. Документ, который медики дали, который не просто я чувствую, что меня не болит. Это доказывает то, что эта продукция работает на процентов. И этот аппарат, это просто бомба. Мы каждую среду собираемся в нашем офисе, в нашем представительстве. Мы делаем такие вещи, неограниченные. И с ногами, и с руками, и со спинами. Девчонки, вот вы пришли сюда, мальчишки, вы просто молодцы. Это настолько новация 21 века. Не сидите, не болейте, не ешьте эти таблетки, которые ничего не помогают. Ищите другие варианты. Вот правильно, Восточная медицина давно уже ушла вперед. Так что мы следуем за ней.